ребята всем привет приветствую всех зрителей на моем канале это мой шестой выпуск про строительство землянки в нем вы увидите как я монтирую дверь которую нашел возле заброшенного бункера в бывшей воинской части хочу сказать что мне повезло так как я очень долго ломал голову из чего мне ее сделать но как видите вопрос решился сам собой ребята вот нашел дверь похоже я ее заберу для земляночки

вот Уже готовая почти Хорошая причем Не гнилая Правда одному мне ее не удалось утащить На свою базу И пришлось позвать мне На помощь второго человека Вдвоем мы ее перевозили ночью На моем велосипеде С небольшими передышками Процесс перевозки я не стал снимать Так как было совсем не до него О, Серега Здорово

как дела. нормально вот мы с Серегой сегодня дверь вот это притащили в лес в общем два с половиной часа тащили с помощью велосипеда ложили ее так на сиденье на велик серега держала я рулил короче вымотались все конкретно уже с шарнирами с петлями

Осталось только доработать ее и поставить. Дверь оказалась намного больше, чем вход в землянки, но я об этом сразу знал и был готов ее уменьшать. Помимо двери я еще привез дверную коробку, но, к сожалению, она была гнилая, то есть ее верхняя часть

которую мне пришлось восстанавливать подручными средствами. Скажем так, подгонка двери удалась мне сложновастенько. Процесс совсем нелегкий был, но все прошло шикарно. Несмотря даже на то, что мне ее раз 10 пришлось ставить и снимать. В общем, смотрите видосик до конца. Кстати, в конце увидите встречу с лесным обитателем. Не буду говорить с кем, пусть будет немножко интригой.

А так, приятного вам просмотра. Не забываем подписываться, комментировать и ставить лайки. В общем, я допустил здесь ошибку большую при строительстве вот этих двух стен. А у меня сюда не поместится коробка, соответственно, дверь будет маленькая очень.

Мне бы не хотелось, чтобы совсем малютка была. Придется мне сейчас тогда вот эти края обрезать. Вот эти тоже. Всю эту сторону и эту сторону. Вот сейчас буду думать, как мне это сделать. Конечно, не хотелось мне это все разбирать. Но вариантов нет. Сейчас попробую, может быть, их выдвинуть вот так немного сюда. И сюда. И отпилить на месте прям.

Но если не получится, буду разбирать. Так что, такие дела. Да уж. Не все так просто, как казалось.

их мощно.

Попробую сделать 62 сантиметра, смотрю, что получилось. Прямо, сучка, пил, получился. Я у тебя более много, мог бы еще чуть-чуть поднимать. -чуть.

И получилось, что... Ну, в общем, сейчас в таком духе будет.

поравнем поровнял, то до этого пилил он криво. Такая вот разница, пила криво что... Сейчас уже более-менее вижу, нормально. Тогда на скоряк пилил, сейчас буду повнимательнее.

сегодня сделал стенку вот это короче замучился ее пилить подпиливать вставлять ну, пока я до конца не доложил ее, потому что вот эту доску надо прибивать сюда это часть коробки дверной ну, в общем вот так вот сегодня как-то

завтра вот этой стеной займусь и надеюсь уже хотя бы дверь поставить попробовать но загадывать не буду как пойдет везу стройматериалы на свою базу вот таким образом

и дверь точно так же притащил, только вдвоем мы ее тащили. Приходится вот так вот потихонечку, каждый раз едешь, с собой что-то берешь. То кирпичик, то дощечку, то еще что-нибудь. Романтика. Ну не совсем уже романтика. В общем, вот так вот еду с досками по лесу, с фонариком. На велике, темнотища уже. Вот так вот все по крупицам, да по крупицам.

Такого первый раз вижу Чувак Воу! Нормально, прибомбился Дырдолет свой кинул Не

Скорачиваю дверь, по размеру, под мою землянку приходится доделывать.

etinlik.

Вот это пузырь надо сострагать и все сейчас я сейчас это попором жахну ее и все

Но осталось вот это вот. Прибить Все Сегодня решил картошечку печь На костре

Картошечка! Вот она. Не знаю. Ну, вроде приготовилась. Сейчас буду трапезничать. Всем приятного аппетита!

We'll be right <laughs> back.

Да. Sí.

дверь, сделал правую стену, ну не до конца еще, но завтра добью и начну делать крышу.